Бля, если это не заходит, это минус ролик. Реально, не хочется. Да, бля, я так нахуй! Мы прокачали, блядь, аккаунт подписчиков! Всем привет, дорогие друзья! Это, как всегда, я, самый конченый опенкейсер. И это третий ролик, где я буду прокачивать аккаунт подписчика. На балансе подписчика 70 тысяч рублей. И вот сейчас самые внимательные скажут, и спросят человека, типа, а почему? Это аккаунт экстрима. Ну, ребят, под прошлым роликом мы не набрали даже тысячи лайков, когда я просил с вас 5 тысяч. Да, это пиздец какая астрономическая цифра, типа 5000 лайков, когда на роликах 7 тысяч просмотров. Но, бля, ребят, поймите, что на каждый аккаунт подписчика я заливаю по 60-70 по тысяч рублей. И это по факту огромная цифра. И просто хочется видеть обратную связь и поддержку. Поэтому, пожалуйста, я знаю, что этот ролик наберет больше 7 тысяч просмотров гарантированно. Прямо сейчас зайди и поставь лайк. Я тебе буду безумно благодарен. Кстати, кто знает, может уже... Следующего человека на прокачку я буду выбирать с этих комментариев. Кстати, оставляй комментарии ведь аккаунт на прокачку я выбираю именно среди комментаторов. То есть, я выбираю рандомный комментарий и добавляю его в прокачку. Поэтому все изи. Оставляй комментарии, подписывайся на канал и будь с нами. В общем, это экстрим, и экстрим сейчас с нами в дискорде. Благо в Украине. Дискорд еще не заблокировали. Нахуй, как это было СВК, экстрим можешь поздороваться. Всем здорово. все. Экстрим поздоровался. В общем, это был экстрим. Алло. Мы с ним перед роликом договорились. Я заливаю ему 70 тысяч. Даже если я въебываю, да. он на мой аккаунт тоже будет заливать 70 тысяч. Это так? Это так. Я признаю свои слова. Если я солью... А я уверен, что я солью, потому что, блядь, два ролика было сливных. Не дай бог, ты мне сделаешь прокачку на 70к. Кстати, ссылка на канал экстрима будет в описании. Зайдите, пожалуйста, и напишите ему, что... А напишите да просто ему, что он, он пидор, как обычно. Типа, школьник экстрим просит назвать его пидором. Вот ничего не удивительного. В принципе, как мы сегодня делаем? Я тебе хочу выбить градиента ВП, куда он, блядь, всрался. Вот. 110 тысяч рублей. Я делаю как? Мы сейчас с тобой прощаемся. И когда я уже солью все деньги, заметьте, когда я уже солью все деньги я тебе позвоню и ты скажешь что типа а твой аккаунт я прокачивать не буду но я просто тебе говорю на будущее как скорее всего она будет то бишь ты сейчас мне хочешь залить бабки или ты уже да я уже залил я так? тебя сейчас выключаю дискорд и в конце с тобой созваниваюсь и ты заходишь на профиль гифдропа и смотришь то шоколад. бишь ты мне даже специально не говоришь сайт да на котором. вдруг блять GiveDrop! Сука, блядь, что, вот, что? сука, блядь, я думал, ты нормальный, короче, вот, give drop. я залил эти 70 тка. не тупи, блядь, а где ты взял мой аккаунт? Блядь, ты, сука, дебил, блядь, спина болит, да, спину потяну, пожалуйста, реально, пиздец, как болит спина. День, два раза, вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Короче, мы сейчас с Никитой расстаемся, я звоню Никите после того, как либо я солью все, либо я выбью оградею. Давай. Посмотрим, что с тобой получится Давай, удачи, успехов, с Новым Годом, пошел нахуй, пока Пока Сейчас мы остались наедине сами с собой Короче, что мы делаем? Для начала, ну, здесь есть, как обычно, вот эта вот викторина 3500 токенов есть Погнали, сейчас быстренько откроем все подарки, которые тут лежат И а, потом пойдем на ножевой кейс Благо 70 тысяч рублей это пиздец, какая огромная сумма И а, на все эти деньги я хочу открыть ножевой кейс кстати, ребят, давно не было вебки, Напишите, вообще, поменялся ли я, бля, нихуя глок, статрек. Пустынный повстанец. Кстати, я проебался. Фу. Слушай, неплохо с этого ивента дропается. Статрек покойник, блядь. Чем дальше в лес, тем больше дров. Нихуя себе. Наклейка шок залупа. Пятно. Но ну, пятно можно нормально стоить. Частица титана, возможно, еще до стоит. Подожди, а что вообще по, по баллам? Их дохуя. 500 рублей на баланс. Виктория, блять, наклейка. Дохуя. Слушай, а вот эта наклейка, она может быть пиздец, какая дорогая. Честно, не шарю вот за эту именно наклейку. Хотя, бля, она должна быть дорогая. Так, Сколько у нас токенов? Еще 500. Короче, токенов дохуя. Я вот это сейчас все сделаю фастом. Золотая рекс, наклейка процентов дорогая. Бля, вот еще бы где-нибудь цена была. Вот эта наклейка золотая. Тоже ебать. Слушай, а он пиздец как выдает, блядь. Он прям пиздец. Сувенирный сад. А, все, вот, смотри-ка, а что, он мне дал? Блять, ну он пиздец, как наваливает. Не въебаться. Это 70 кадеп. Все, ну, блять, как и было на моем аккаунте, когда депаешь дохуя, тебе сайт ебать в рот как начинает выдавать. А потом тебя потихоньку вот так вот это все происходит. У меня обычно так оно на всех, в принципе, сайтах бывает. Это, это блядь, скрипты. Но а, чё по токенам? У нас осталось 1500, блять, ну это очень долго будет. Ну да, в любом случае, все это дело мы откроем, потому что будет буст. Ну, плюс дохуя денег, тут пиздец, как дропается. Вот реально, прикол всех сайтов, когда ты делаешь деп, блять, сразу лучше все выводи. Ну, либо оставляй, выводи потом, чтобы шансы не всирались. Потому что поначалу любой сайт после... Ебейшего депа будет очень сильно выдавать Наклейка Hellraiser, кстати, я не знаю Сколько она стоит, но может нормально Металлическая, ебать, а чё металл падает Золотая наклейка Ту, Пацаны, тут надропалась на дохуя уже Рублей, не знаю, у нас сейчас будет, наверное, 1100 Но потом вопрос, как мне будет с ебучих ножевых кейсов Дропать 500 токенов осталось Но это еще, в принципе, Но мы должны полностью круг пройти Даже, наверное, больше, ну или круг Скорее всего, круг-то мы точно пройдем. 300 монет, так, дальше Металлическая еще хуета какая-то Так, дальше, 100 трек злобный Даймы, металлическая Маркелов Я понял, поток статрековский Так, 248, ну все, смотри, он выдал Он выдал, не, нихуя, хотел сказать, он выдал И все, и, пош... и все пошло по пизде Но 1300 рублей, слушай, это нормально Эвент завис нахуй Гифдроп, ёб твою, а, у меня закончились Деньги, блять, логика человека Вот всех называешь дураками, сам был боёб. а сам блубоеб По итогу, нам надропалось надо хуя На Охуеть Блять, уже. Слушай, мы уже сделали X2. Мы уже сделали, блять, X2 нахуй. Мы уже сделали 140 кусков. Бля, это, подожди, это, это. А как сейчас будет с ножевых кейсов дропать? Подожди, нахуй. Аккаунт экстрима, я не ебу, что тут по шансам, блять. Чисто аккаунт ютубера. Почему, блять, мне так не дропает? Аккаунт экстрима, заметьте. Заметьте, нахуй, ножовый кейс. Ну, поехали на живые кейсы. Можно, конечно, 10, но не. Я... Это, пацаны, кейс один стоит. 10 тысяч ебучих рублей. Это по одному, по-любому. Это по-любому, по одному. Я хуею без баяна, нахуй патина. Бля. Ебать, да это подожди, это будет. Слушай, если мы сегодня сделаем экстриму 2 градиента. Бля, я не знаю, он приедет в Иркутске, сам нет, сосет. Но это по-любому так будет. А, ну все, пошло нахуй. Так, где мышка? Уже ночная полоса наваха, здравствуйте. Но ну, несколько ножевых кейсов я себе не могу просто позволить открыть. Это кейс за десятку, но это дохуя денег. Это по одному кейсу, по-любому. Бля, тут даже в позу орла, знаешь, не нужно садиться. Хотя вы ее сегодня увидите. Она, блядь, будет заряжаться до градиента. Нахуй, я ее сейчас не буду реально разряжать, пусть заряжается. Вот до последнего позу орла я эту оставлю. До конца пусть заряжается. Кстати, ребят, деп вот реально огромный. Чего я вас хочу попросить? В прикрепе очень много халявы, и там очень много новой халявы вы можете перейти так же как и я выбивать ножи ебать просто всех админов всех сайтов в жопу, причем не делая при этом депозитов, то есть там очень много халявы, без депа можно вывести, поэтому кто хочет ножики и, блядь, драгон лоры, вот там внизу, пожалуйста, проходите, забирайте. А тем временем нож за 8к, думал он будет стоить дороже, хуйня, уже 91к на балансе, блядь, и вот сейчас будет вопрос, что у меня по шансам на апгрейдах, мне прям пиздец как интересно, потому что с ивента очень много насыпало, 7500 ножек, блядь, 10 тысяч на живые кейсы. Вот, кстати, что заметил? Что заметил? Канал у меня с 2012 года, 2011 пижу. И вот с каждым годом у меня мат уже идет просто как связка слов. Реально можно сравнить несколько моих видосов. И, типа с каждым, с каждым роликом, с каждым годом мат все нарастает. Не знаю, хорошо это или нет. Пишите вообще в комментарии, что по этому поводу думаете. Но не могу я, блядь, закинул 70 тысяч, сидеть типа, ну это интересно. По моему мнению, это претендует название самого конченного ролика на YouTube. Но не могу я, блядь, так делать. Это охуенные деньги реально. 70 кус. Блять, когда у тебя на роликах по 5000 просмотров Это дохуя И я буду говорить, чтобы вы понимали весь спектр моих эмоций Что это дохуя Ну, типа мат Это, знаешь, как э, Показать твое эмоциональное состояние на максимум и Поэтому я буду его использовать и те, кто говорят, что Ой, ты много материшься Пошли нахуй Реально, идите нахуй Закидывайте 70 тысяч на сайты И попробуйте посидеть без маток А ты все въебываешь Поэтому идите нахуй Вот, ну, чего я хотел сказать Ну, реально, пацаны Ну, вот, блять, пишите без мата, без мата да я в рот его ебал, не буду я такие ролики записывать Ютуб хочет, чтобы я так делал, я-то не хочу и не буду, блядь Пошло оно все нахуй вот, а, тем временем у нас на балансе 41 тысяча. И выпадает фальшивая городская маскировка. Блять, хлопаю, хлопаю стоя нахуй. Не, ну по факту, что хлопать-то? По факту, мы вот сейчас, даже если все продадим, это дохуище денег. Это просто дохуя денег. Примерно сейчас план всей этой хуйни, как отработать несколько, хотя бы до да похуй, хотя бы один АВП-градиент, я понимаю, потому что вот я по-любому уверен, что, блять, если я солью, Экстрим закинет 70 тысяч и поставит цель какой-то Драгоннор за 500 тысяч и специально мне его не выбить, чтобы блять въебать деньги, потому что по факту это можно сказать мой балик, то есть если я ему выбью, он не выбьет, если нет, он будет делать максимально все так, чтобы я въебал потом тоже свой баланс, то есть ну он въебал его баланс на моем аккаунте, как бы это глупо не звучало, поэтому бля, вот пишите просто в комментариях в описании к этому ролику экстриму, что он педик, хотя бы, хотя бы, если мы не выбьем все-таки Випаградиент, чтобы ну типа рекламка небольшая была и он мне не въебался местка. Потому что, ну, будет обидно. Типа, здесь-то можно, что хочешь делать, по факту, все равно. Да, я закинул деньги, но потом, надеюсь, экстрим мне эти бабки отобьет. Денег больше нет. Тем временем у нас до ножей в инвентаре. Но сейчас будем, блять, балансиага балансировать шансы на апгрейдах. Возвращаемся к стратегии, как мы делали на кейсбар. Сливаем поголовно несколько ножей. Потому что, реально, ну, мы сейчас, по факту, мы сейчас подслили и купили только один кейс. Ножом за 28 тысяч. Но не ебуть, что сейчас будет по шансам. Подожди, стой. А, я хочу сейчас подслить. Я сейчас хочу подслить. Многие будут говорить, что ты дурак Нахуя ты этим занимаешься Но у меня где-то вот здесь вот в коробочке Стоит установка, что так делать нужно Причем, если мы вбиваем нож за 100 тысяч похуй я его выведу Ну типа, а подожди, давай знаешь как будем делать Давай градиент сразу будем крафтить Типа хули нет Если что, мы сбалансируем шансы, если выпадет, заебись Если нет, тоже охуенно, потому что шансы более-менее сбалансируются Работает, не работает, блять Пишите в комментарии, что хотите, а хейтеров будет много Именно типа стратегия хуйня Но для меня эта э, тема всегда работала Потому что по Опыту открывания кейсов на кейс батли, Когда мы выбивали кучу драгон -лоров. Я помню, там это работало Не знаю, на гиве как это будет Все равно везде раз... Лаз, раз ту, блять Ааа, ла... а, сука! Разные алгоритмы, но, тем не менее, надеюсь, плюс-минус они одинаковые Так, подожди, а, что предлагаю сделать? Есть нож 28 тысяч Давай дойдем до северного леса То есть оставим по факту 4 ножа Остальное мы все поголовно просто сольем Будем уравнивать шансы Ну, опять же, если на 5% эта тема скрафтится Я, я просто похлопаю стоя Я даже, ну... Ссылку не, я хотел сказать, оставлю ссылку на гифдроп А похуй, если мы реально на 5% Скрафтим ингредиент, похуй Тут есть ревка, я ее оставлю, нет, хуй Админы, бесплатную рекламу вы не получите Кстати, вот не спиздеть, перед этим роликом Я админом писал, говорю, дайте мне Дайте экстриму, ну вы поняли Дайте 70 тысяч на баланс, мы сделаем ролик Я оставлю ссылку, нет, блять, нам это не интересно Но ну, заебись Типа, все равно, как бы всем понятно, да, вот многие типа хейтят всю эту хуйню, что, блядь, есть подкрутка, э, ты, блядь, э, пишут прямо в комментарии, мудак с подкруткой, но я об этом говорю, что она есть, я это не скрываю, на всех сайтах она есть, и за что мне пишут, типа, негатив комменты, я вообще не ебу, когда я реально говорю, что, блядь, да, подкрутка есть. Да, я с сайтом не работаю, но они понимают, какой ролик из этого выйдет, если не будет шансов. Я вам об этом говорю, но мне вы меня за это хуесосите. Напишите еще хоть один канал, кто такое делает. И ставят же за это дизлайки и пишут, что нахуя ролики с подкруткой? Бля, пацаны, ну, я думал, я думал зайдет. Типа, реально, депы на изик, на изик даже я, не на изик, на форс я заливал крайнюю большую сумму. И типа, понятно, что я открывал с мейна, я, по-моему, с мейна открывал. Что, блядь, огромная сумма, я не хочу лить это на фейки, это солью. Ну, типа вот такая логика, я вам об этом рассказываю У нас осталось 4 ножа Что мы сейчас будем делать? Сейчас уже нужно будет крафтить Смотри, и вот сейчас я тебе покажу Как работает вся эта хуйня Как работают алгоритмы Любого сайта Ну, блять, на мой взгляд, я подслил Подожди, ну 30 дохуя, 2, 25 поставим. 30 реально дохуя, даже сам в это не верю, честно сказать. Типа, ну вот, да, похуй, даже перчатки. И как работает, конечно же, всеми любимая, блять, поза орла, которую давно никто так не видел. Я еще даже ебану баланс, чтобы у него 0 на балансе осталось, ибо бы иди нахуй. Ну, как бы еще и баланс еще оставлять, хуя себе. Продемонстрирую, как работает поза орла и как работает алгоритм любого сайта. Мы сейчас сли дохуя. На балансе осталось 28, ну, 1040. Да, было 70-30, мы слили. Показываю, как это все работает. Поза орла принеси счастье. Вот эта хуйня в комбинации с, с, со стратегией, это, блядь, безотказная тема. Выебана. И вот после этого мне пишут, что еще я кейс не умею. Вообще хуйня. Все, шансы мы уравняли. Сейчас, смотри, он дальше зайдет. Он сейчас также, блядь, зайдет. Выбираем перчатки, с поза орла никуда не ухожу. Делаем 50 тысяч. Также заходит просто как нехуй. Полтинник, статрек, мраморный градиент. Поза орла, ебать, принеси счастье. Я надеюсь, она не разрядила. Ну, а, блядь, а вот сейчас ситуация, сука, ну, страшно сейчас. Пиздец как, страшно, подожди. А вот тут реально уже очко поджимается. Ну, бля, по логике она сейчас должно зайти хотя бы до ну, 1000, Окей, подожди, а если мы сейчас, знаешь, подожди, а если мы пробуем вот так сейчас сделать. Ну, сейчас 50%, мы только что, бля, ну, мы слили сколько там, 25 кусков он должен зайти. Бля, еще один. А, ну, окей, все, нормально. Но все равно, что минусе по депу. Ну, Знаешь, сейчас да. Подожди, я сейчас как предлагаю сделать? Смотри, предлагаю дойти до 70к до суммы нашего депа. Ну то есть, сколько это? Это 62 процента. Бля, если это не заходит, это минус ролик. Реально, не хочется. Бля, пацаны, пожалуйста, поставьте лайк. Это, вот, ну, это уже будет сколько. Я слил 120 до этого по 60 тысяч по 65 заливал. 120. Я не помню. По-моему, по 60 заливал подписчикам. 120 тысяч. Если солью сейчас на экстриму, это будет... Ну, это будет 210, но... А, подожди, 120 плюс 70, да, 200... 100, 190 тысяч. Но если я солью сейчас на экстрима, это будет немного другое, потому что потом он мне еще на аккаунт будет заливать. Не, не ебу на какой сайт, но тем не менее. Бля, ну давай будем пробовать. Но он сейчас должен зайти, ну, типа, блядь, это сумма депа плюс 16 тысяч... Ну, не 16, 12 тысяч на балансе. Ну, окей, это, это сумма депа. Типа, здесь радоваться вообще нечему. Сумма депа. Я с позорла иду нахуй, это я, дай бог, на градиент оставлю. О, сколько еще шанс на градик, подожди 72 куска, сколько шанс на градиент На него это 60% Давай сейчас сольем 2 ножа и будем крафтить градиент Да, мы сейчас сольем 2 ножа и будем крафтить градиент Типа вот 4 куска, мы сливаем Это 4%, зайдет за... А, принц, подожди, стой Стой, стой, стой, стой, вот градиент 110 тысяч Ну заходит, заебись, не заходит, бля, ну похуй Делаем апгрейд, но это типа 4% Бля, зайдет, я ебнусь Блять. Ну я бы охуел, если бы оно зашло. Ну и типа, ну бля, можно все-таки снажать? И, типа 6%? Я на CSGO фасте выиграл на одном проценте 100 тысяч как-то. И теперь я постоянно вот этим выебаюсь. Ну типа, блядь. Прикинь, нереально показал, зайдет. Ну сейчас, если не заход, то все. Это последний шанс реально. 60%. Бля, ребят, но типа, я предлагаю позвать экстримы, как минимум. Потому что я один. Мне, мне страшно. По факту, но это, блядь, еще третий слив будет, это будет просто пиздец. Давайте позвоним экстриму и продолжим. Короче, позвонили экстриму, Никит, смотри. У меня сейчас стоит... Угу. Э, ты можешь зайти на свой профиль гифдропа? А, на гифдроп? Да, сейчас, секунду. Так, ну ж, зашел, зашел. Что ты там на аккаунте? О, керасия, Подожди, блядь. См смотри, смотри, смотри. Uh, есть статрек, нож бабочка, зуб тигра. За 72. И у меня сейчас стоит апгрейд. У тебя стоит апгрейд на VP градиент. Там 60%. Я просто реально позвал тебя, ну, это блять, ну, это огромная сумма. Я просто один хует хуйню. Я не хочу делать. я типа хотел Хотел, позвать тебя, когда будет либо крафт, либо нет. Ну, блядь, я уж сейчас позвоню, реально. Ну, как бы если. Подожди, если я солью, мы с тобой договорились, да, что ты мне прокачаешь аккаунт? Да, да, да. Слушай, я реально вам хоть типа ты это сделала 70 тысяч рублей мне 50, Ты блять я здесь внутри. всего лишь Пожи. стой подожди стой у тебя один нож за 7 из 2 к и 9 к на балансе это 67 процентов это немного блядь. это даже ну десятка типа сверху от депозита бля ты хочешь рискнуть да? 60%. Ну, Так это, это не, не риск это 67 ты пиздец какой высокий шанс хорошо бля ну не знаю ты же прокачиваешь давай ты решай мне это похуй ну мы выводим или, подожди, мы, мы, стой, мы можем сейчас попробовать вывести трек нож бабочку зуб тигра. Но это, но это сумма депо. Или мы крафтим градиент да. Реши, пожалуйста. Мы можем вывести 100 трек, трек нож бабочку мне похуй. Либо делаем ингредиент. Я решил, я решил, Стас, я решил. Давай сделаем крафт. Серьезно, ну типа сумму депозита забирает такое себе, даже при том, что если она не зайдет, я тебе все равно прокачаю кам. Ну точно прокачаешь. Да, точно. подписчики же смотрят твой ролик, типа я уже. Ну, окей. Ну, как долг. У тебя есть возможность сесть позорлать, не знаю, есть? Конечно есть, всегда есть. <свестный> <свестный> ну короче, делаем. <свестный> бля, у меня даже же хуй, меня же хуй стоит, блядь, давай Да играй, у тебя, когда тебе звоню, постоянно такая хуйня происходит. Три. Позор лап, несчастье, пожалуйста. Да, блядь, нахуй. Мы так прокачали, блядь, аккаунт подписчику. Сука, первая рубрика, блядь! Градиент, похуй, плюс 40к, слышь, блять! Украина, нахуй! Ты голос ты Украина, с Украины, Сука! Вот Мы прокачали, блять! Ты пиздишь! Мы ты прокачали, пиздишь, нахуй! АВП градиент! АВП, АВП, блядь! Пизди, блядь. АВП! А пизди, блять! АВП пизди, градиент, блядь. нахуй! АВП 110! Пизди, блядь, Пошел нахуй! Пизди, ты! Блять, не, не нет, дай нет, бог, ты въебешь деньги, сука! Не дай бог, ты въебешь бабки, нахуй! Не дай бог, блять! 70к, ты мне должен? Типа, блять! Продашь хотя бы половину скини, если ты мне въеб что-то да ты сделал. Серьезно, мне его выбил? Серьезно? Блять! Он бы градиент мне? Нет, блять, ты. Ты ебнутый человек, блядь. Короче, Слушай, ну, выводи, блядь. Смотри, блять, ну. Давай еще что-нибудь скрафтим. Ну это так гонжен, сейчас идет. Нет, ты ебну. Нет, не иди, блядь. Блять, я же могу все продать нахуй! Ты до долбоеб, блядь. Я тебе в Иркутск, блядь, приеду, я тебе на куканцу насажу. Короче, Ой, ладно, блядь, я жил, ты чем принимаю уже. Я да, запросил все, с вводи, блядь. Сейчас, подожди, я надеюсь, посмотри, я, или... я надеюсь, она будет на тейме. Стой. Я надеюсь, она будет на тейме. Да! Блять, все! Ждем продавца нахуй! Йдем и ну, продавца. Вода, в общем, ребят, на этом закончилась рубрика. Никит, сука, не дай бог, ты мне не прокачаешь нахуй. Знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу то, что я этот алпа продам через неделю и запишу ролик через неделю для Договорились. тебя. Договорились. В общем, ребят. Скоро будет новая прокачка в описании канала экстрима. Всем огромное спасибо за лайки, за поддержку. Никит, давай, пока-пока. Это было охуенно. Пока. Всем пока. Блять, первая прокачка. Я пиздец, как рад. Нахуй. Всем пока. Скоро будет подписчик. Также будем выбивать и будем выводить нахуй. Всем пока.